Сейчас подумаю. Я не хочу вот играть. Я вообще не знал, что эта штука существует. Забыл про эту штуку вообще, что она есть в природе вообще. Тупая наковальня.